Мы расскажем, нужно ли переоформлять полис при продаже автомобиля, какие есть при этом нюансы и как нужно себя вести, чтобы своими действиями не создать себе проблем. Смотрите наш новый выпуск. Друзья, рад видеть вас на нашем канале. Сегодня будем говорить о проблеме так называемых двойных полисов. Как правило, у предыдущего владельца автомобиля договор страхования гражданской ответственности есть. И тут возникает первый вопрос. А нужно ли оформлять новый договор? Ну и очень часто возникает ситуация, когда новый владелец вообще не заморачивается этим вопросом, идет и оформляет новый договор. То есть, что происходит в таких случаях? На самом деле проблема не новая, и она практически всегда возникает в ситуации, когда на вторичном рынке продается автомобиль. Давайте начнем с простого. Нужно ли вообще переоформлять договор страхования? Этот вопрос возникает у большинства водителей. Такой ситуации. В соответствии с законом об обязательном страховании и гражданской правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, к новому собственнику переходят все права и обязанности страхователя по предыдущему договору. То есть страховая компания должна иметь с ним дело точно так, как с первым страхователем. То есть хочет он сделать переоформление полиса, значит они обязаны идти ему навстречу и сделать переоформление. И неважно, здесь позиция страховщика, в части, если ему это технически неудобно. То есть они обязаны это сделать, и на этом надо настаивать. Если подходить строго юридически, то есть статья 20 прим, закон об обязательном страховании гражданской правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, где четко, однозначно написано о том, что договор страхования сохраняет свое действие после отчуждения автомобиля, то есть строго юридически э, нет необходимости переоформлять полис, никаких юридических последствий за это быть не может. Ссылку на статью 20 прим даем в приложении к видео. Теперь, что касается практической стороны вопроса, у нас на сегодняшний день договора учитываются в центральной базе данных моторно-транспортного страхового бюро, ну и также с недавнего времени в приложении ДИА. Вся информация, которая заведена в базы, она э, будет касаться старых номеров. Естественно, при отчуждении номера поменяются. То есть полицейский пытается войти в базу и проверить, есть договор страхования или нет договора страхования. Соответственно, он э, вобьет данные того госномера, который э, сейчас на автомобиле и получит информацию о том, что э, договор о страхования этому автомобилю нет. Поэтому моя рекомендация в этом случае следующая. Нужно все-таки идти в страховую компанию, где был первый договор страхования, и решать вопрос там о переоформлении, несмотря на то, что страховщики возмущаются. Бежать и решать этот вопрос вперед всех остальных ну, точно не нужно, поскольку есть норма закона, о которой мы говорили. Поэтому э, все нужно делать планово, никуда не спешить. Но, тем не менее, этот вопрос нужно закрывать. Теперь о второй проблеме. То есть, если новый собственник все-таки пошел в другую страховую компанию и заключил новый договор страхования, возникла ситуация, когда в отношении одного автомобиля действуют два договора страхования. Проблема была в том, что страховые компании в соответствии с нормами Гражданского кодекса при наступлении страхового события отказывали в выплате страхового возмещения. То есть человек обращается в ту компанию, где он оформил договор страхования, уведомляет ее, туда приходит потерпевший. Потерпевший получает отказ на основании того, что есть договор страхования, который был оформлен ранее на этот автомобиль. И при этом... Новый собственник автомобиля не уведомил своего страховщика о том, что был такой полис. Ну, естественно, он не мог этого сделать, поскольку он ну, не обратил на это внимание в свое время, да и не знал, собственно говоря, что так нужно было поступить. Сейчас практика в этом вопросе поменялась, хотя раньше ситуация была... Ну, достаточно некомфортно для нового собственника автомобиля. Моторное бюро достаточно длительное время боролось, пыталось писать письма, каким-то образом решить этот вопрос со страховыми компаниями, чтобы все происходило цивилизованно. И, наконец, у нас появилось положение в регулировании таких убытков. На сегодняшний день при наступлении страхового события, неважно, в какую страховую компанию обращается пострадавший, Страховая компания обязана урегулировать этот убыток в полном объеме, провести выплату страхового возмещения и потом э, э, солидарно разделить эту выплату с теми компаниями, где были заключены еще другие договора страхования. Ну, например, если компании две, то одна компания платит в полном объеме и после этого выставляет э, э, солидарно 50% для компенсации уже на счета этой компании от компании, где был оформлен второй полис. То есть теперь эта проблема участников ДТП вообще касаться не должна. Поэтому будьте бдительны, если вам сейчас кто-то рассказывает о том, что вы идите, пишите в другую компанию, давайте решайте с ними. Это все полная ерунда. Требуйте выполнения обязательств от той компании, в которую вы обратились. Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Постараемся сделать много интересного для вас.